Новости на канале Hetman Software. Устанавливать приложение для Android Windows 11 стало намного проще. Во время анонса Windows 11 компания Microsoft сделала акцент на возможность устанавливать на новую систему Android приложения. Для этого в Microsoft Store должно быть добавлено приложение WSA Tools. Это приложение, которое должно значительно упростить установку и запуск приложения Android в Windows 11. С его помощью можно установить любое приложение для Android буквально в пару кликов. Для этого достаточно скачать APK-файл и пройти процедуру установки но поддержка Android-приложений пока есть только в предварительной версии Windows 11. Поэтому потребуется вступить в программу предварительного тестирования Windows Insider. Но то, что такая возможность предусматривается теоретически, это уже хорошо. Возможно, со следующими обновлениями эта функция станет общедоступной. Microsoft тестирует новые функции, связанные с электронной коммерцией для своего браузера Edge, которые могут помочь упростить процедуру покупок в преддверии «Черной пятницы» и «Киберпонедельник». Последняя сборка Microsoft Edge доступна для участников канала «Разработки с ранним доступом», содержит ряд улучшений, однако из которых... Сочетает в себе функции автозаполнения с генерацией пароля, чтобы помочь пользователям создавать новые учетные записи веб-сайтов одним щелчком мыши. Согласно сообщению в блоге Microsoft, компания также тестирует аналогичную функцию, которая позволяет пользователям применять коды купонов и производить оплату одним щелчком мыши, используя личные и платежные данные, хранящиеся в браузере. Все эти функции должны сочетаться, чтобы сделать регистрацию, вход и выход из розничных веб-сайтов быстрее и проще. Microsoft OneDrive больше не будет совместим с миллионами ПК с Windows. Миллионы пользователей Windows могут потерять доступ к своим облачным онлайн-хранилищам в течение нескольких недель, поскольку Microsoft стремится поощрять обновление до новейшего программного обеспечения. Технический гигант предупредил, что приложение OneDrive перестанет синхронизироваться с Windows 7, 8 и 8.1 1 марта 2022 года. А Это означает, что у пользователей будет всего несколько недель, чтобы перейти на новую версию или, возможно, потерять доступ к своим файлам. Несмотря на то, что Windows 7 и 8 были предварительно выпущены почти 10 лет назад, обе операционные системы все еще используют миллионы пользователей, а это означает, что многим рано или поздно потребуется обновление. Поиск файлов на Google Диске скоро станет еще быстрее. Google Диск заимствует функцию поиска, которая в настоящее время присутствует в Gmail, чтобы упростить поиск файлов. Функции поиска сделаны так, чтобы отображать возможные результаты, когда пользователь вводит текст в строке поиска, предлагая автозаполнение и другие варианты, которые могли бы быть полезны пользователю. Инструмент в настоящее время доступен как часть новой бета-версии для Google Диска, которая теперь предлагается во всех выпусках Google Word Space. В компании заявляют, что этот инструмент может помочь пользователям сузить область поиска на Google Диске, особенно если они ищут файл, который, возможно, использовался нечасто. Новостей много. Все их обработать занимает время. Сегодня остановился только на некоторых из них. Но планируем формат со временем расширять. Ставьте лайк, если вам понравился наш новый формат. Пишите в комментариях, стоит ли его снимать в дальнейшем. А на этом все. Всем пока.